Ну что ж, здравствуйте, друзья! На связи, как всегда, Жанниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим про нервное напряжение в теле и мышцах при ВСД и о том, как его убрать. Это видео будет очень вам полезно и последовательно будет рассказано все этапы, как это напряжение появилось, от чего оно зависит, ну и, соответственно, что с ним нужно делать, как от него избавляться. В первую очередь, давайте определимся с пониманием того, что ваше ВСД на самом деле это не физиологическая проблема, а эмоциональная. То есть когда вы приходите с жалобами связанными с вашими вегетативными симптомами Эти симптомы вызваны вашей повышенной тревожностью То есть если вы пришли к врачу вам поставят ВСД Если вы пришли к психиатру вам могут поставить невроз Если вы пришли там, к психотерапевту он вам может поставить тревожное расстройство То есть вы придете с одними и теми же жалобами И при этом вам могут поставить разные диагнозы Поэтому ВСД, невроз, тревожное расстройство по сути это одни и те же диагнозы в зависимости от того просто кто их вам поставил. Почему это одно и то же? Потому что процессы, по которым это возникает, это все происходит по одному и тому же сценарию. Итак, каков сценарий того, что у вас появились напряжения в мышцах и теле на протяжении длительного времени? нескольких, можно сказать, лет у кого-то самого подросткового возраста, у кого-то самого детства, у вас происходил процесс постепенного повышения тревожности. Ваша тревожность и эмоциональность постепенно подрастали, так что вы даже этого могли не замечать, и это происходило очень медленно. И вот на фоне вашей уже повышенной тревожности вы могли уже ощущать какие-то легкие симптомы. Где-то там качнуло, где-то слабость, где-то напряжение в ногах, где-то сердцебиение появилось. Но при этом могли даже не придавать этому значению и даже не обращать внимания и не замечать. Потом на фоне вашей повышенной тревожности у вас случается какой-то стресс. Это может быть как физический стресс. Например, заболели коронавирусом, заболели сильно простудой, попали в аварию, сломали ногу, что угодно. Или сильный эмоциональный стресс. Развелись, потеряли отношения, потеряли работу, э, испугались очень сильно в какой-то ситуации, то есть что-то с кем-то случилось с близких. И вот этот стресс, он переводит вашу тревожность уже в обостренное состояние, на фоне этого сначала могут возникнуть как панические атаки, так и проблемы со сном. Даже когда эти проблемы ушли, допустим, панических атак нет, проблем со сном нет, у вас уже тревожность повысилась еще сильнее, вы как бы перешли на новый этап, где вы начинаете ощущать очень сильную симптоматику. В большинстве случаев, когда у вас есть проблемы с напряжением, это тут же влияет на ваше качество сна. А потом качество сна, то есть то, что у вас постоянно накапливается недосып, приводит к повышению вашей тревожности, потому что любое, любое физическое ухудшение вашего самочувствия, оно повышает вашу тревожность. То есть если голова болит, тревожность повысится. Если критические дни, тревожность повысится. Так вот здесь, если вы плохо спите, тревожность повысится. От того, что повысилась тревожность еще больше, нервное напряжение становится еще более сильным, оно мешает заснуть, вы еще хуже спите, эмоциональная тревожность снова повышается, еще сложнее заснуть. И вот человек попадает уже в такой замкнутый круг, который может длиться у него месяцами, а у некоторых и годами. И здесь, соответственно, мы начинаем думать и искать решение по избавлению от чего? От своей симптоматики. Потому что мы считаем, вот у меня напряжение, меня везде сковывает, в груди давит, в ушах шумит, голова кружится и огромный набор других симптомов, и что они являются ключевой нашей проблемой. И это правильно, но не совсем. Дело в том, что если мы будем пытаться работать с, например, с тем, что э, у вас возникает симптоматика, мы столкнемся с определенной проблемой. Что, что бы вы ни делали, <клес> она снова и снова будет возвращаться. Многие делают иглу, массажи, там различные проходят физические нагрузки, но симптоматика возвращается. Вопрос заключается в том, почему? Что это за симптоматика? Почему это симптомы ВСД? И почему они вообще у меня появляются? Давайте возьмем как раз на примере вашего напряжения в мышцах, напряжения в теле. То есть все остальные симптомы ВСД возникают по тому же принципу. Просто у них есть, скажем так, своя особенность появления, то есть то, как они появляются. А эти симптомы, например, напряжения появляются следующим образом. Когда у вас в течение дня возникает на что-то страх, он провоцирует выброс адреналина, ускоряет кровообращение и приводит к тому, что ваши, ваши мышцы, ваши ткани, все ваши органы начинают активно снабжаться кровью с кислородом. Собственно, поэтому человек начинает чаще дышать. И вот вы как бы находитесь в состоянии, когда вам сейчас предстоит бежать 100 метровку. То есть представьте себе, вы пришли на старт, и бежать вам сейчас надо будет максимально быстро 100 метровку. И вы стоите на старте и ждете сигнала. А сигнала нет. А вы продолжаете быть в напряжении. Но сигнала нет. То есть вы не бежите, вы не используете мышцы, но они готовы к тому, что вот-вот сейчас вы побежите. И получается, что ваше напряжение в мышцах, напряжение в теле связано как раз с тем, что ваши мышцы находятся в постоянном хроническом нервном напряжении. Это связано с постоянным выбросом адреналина на фоне вашей повышенной тревожности. Даже если вы просто испытываете негативные эмоции, на что-то разозлились, на что-то раздражаетесь, это тоже приводит к выбросу адреналина и тоже приводит к нервному напряжению в мышцах. И получается, что ответ здесь очень четкий, что ваши все Подчеркиваю, все симптомы ВСД и невроза являются следствием вашей повышенной тревожности. Подумайте сами, они ведь появились только тогда, когда тревожность возросла. Вы можете сказать, что она возросла из-за них, но все равно они и спровоцировали, то есть тревожность спровоцировала повышение симптоматики. А сейчас сама симптоматика может провоцировать дальнейшее повышение тревожности. Но сначала то все равно повышалась тревожность и привела к симптоматике. Поэтому здесь нужно понять причинно-следственную связь. С симптомами работать бесполезно. Они никогда у вас не уйдут, пока остается уровень тревожности, который их все время подпитывает. То есть вы можете пытаться что угодно делать, но каждый раз, когда возникает переживание или у вас есть высокий уровень тревожности, у вас будут возникать эти симптомы. Второй главный момент – это ваша сосредоточенность на этих ощущениях. Теперь вы их... Никогда не пропустите. То есть даже если у вас совершенно нормально и естественным образом возникнет какое-то напряжение в теле, вы посчитаете, что это симптомы ВСД. И вот здесь вы начнете даже прислушиваться к тем ощущениям, к которым никогда не прислушивались. Многие замечают, что у них, допустим, ночью сковывает челюсть, болит шея, болит спина, сковывают руки, сковывают ноги. И что вы начинаете делать? Это одна из самых главных ошибок это убирать нагрузку на мышцы и на свое тело. То есть если у меня болят руки, то я не буду никакую нагрузку давать на руки, потому что они болят. И получается, вы усугубляете свою ситуацию. Я вам объясню. Нормальный режим работы мышц, это когда они сильно напряглись, Полностью как бы сократились, выполнили какую-то работу. А потом после того, как поработали, расслабились. находится в расслабленном состоянии. Это когда вы, допустим, в зале в тренажерном что-то делали, а потом рука даже не поднимается. То есть мышцы все, они устали, они им надо восстанавливаться. И вот получается сильная нагрузка и потом восстановление. И это нормальный режим работы ваших всех мышц в организме. А что происходит у вас на, в момент того, когда у вас есть ВСД и невроз. У вас возникает полунапряженное состояние, которое как бы не расслабленное, но и не напряженное, а нервное напряжение, которое постоянно находит, ну, постоянно у вас присутствует. Оно отражается уровнем вашей тревожности. Насколько у меня высокий уровень тревожности, насколько сильно у меня будет возникать нервное напряжение. И получается из-за этого ваши мышцы находятся все время в полутонусе. И из-за этого они быстро устают, но при этом не могут перейти в расслабленное состояние и уже начинают болеть. Так вот, смысл заключается в том, что этот процесс естественен. То есть нужно понять, что то, что у меня болят мышцы сейчас во всем теле, это совершенно естественно, потому что у меня длительное время, мое нервное напряжение, то есть моя тревожность, создает нервное напряжение, которое просто выматывает мои мышцы, и они просто не могут отдохнуть. И из-за этого они у меня болят. Вот как это сейчас у вас происходит. И это неважно, какие мы говорим мышцы. У кого-то это мышцы затылка, стягивает затылок, у кого-то это мышцы рук. У кого-то челюсти, у кого-то в животе даже бывают спазмы. там Люди чувствуют, что у них мышцы аж дергаются. Ноги болят у кого-то или ноги напряженные у кого-то. То есть это не зависит от того, какие мышцы, где вы чувствуете это напряжение. Вам нужно только запомнить одно. Мое нервное напряжение в мышцах связано с моей повышенной тревожностью. И теперь тогда мы уже говорим о следующем шаге, об избавлении от этих симптомов. Вообще вы должны понять, что все очень четко. И я много раз это повторяю, но из-за того, что сложно это осознать, вы все время пропускаете эти слова мимо и пытаетесь идти дальше. Вот я вам сказал, если вы сейчас еще продолжаете слушать, вы большой молодец, я сказал, что с симптомами ВСД работать бесполезно, они естественным образом возникают на фоне повышенной тревожности. Поэтому первое, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от симптомов, это перестать действовать в направлении избавления от симптоматики. Вот если вы себе дадите э, обещание, все, я обещаю, больше ничего не пытаться сделать с симптоматикой, вы от нее избавитесь. Как? А вы просто начнете двигаться в том направлении, где реально лежит избавление от этих симптомов. Когда мы говорим, что симптомы ВСД являются следствием вашей повышенной тревожности, то тогда наша задача понять, как снизить эту тревожность. Здесь мы возвращаемся назад. Ваша тревожность постепенно, годами у вас повышалась. Вы накапливали все больше и больше тревожных событий. Прикол в том, что эти тревожные события, они у вас в каком-то ежедневном режиме повторяются. Как ни странно, но вы продолжаете реагировать на одни и те же ситуации. На те, которые были 2 года назад, три года назад, год назад. Но они все время повторяются из недели в неделю, из -за дня в день. И вот таким образом в течение каждого дня... Из какого-то этого огромного набора накопленных тревожных событий какие-то события повторяются у вас ежедневно. И единственным способом, который я знаю, который дал результат сотня моих клиентов, является фиксация вот этих ежедневных тревожных событий и изменение к ним вашего восприятия. Потому что именно те события, которые вы воспринимаете как опасные, вызывают страх. То есть поймите, что страх не может возникнуть у вас сам по себе. Если он у вас возникает сам по себе, это значит просто, что вы, именно вы, не умеете фиксировать эти события и не можете связать ситуацию с возникшим страхом. Дело в том, что наша эмоциональная сфера так устроена. У нас эмоции сами по себе не возникают. То есть для того, чтобы вы разозлились, вам нужен кто-то. Кто-то, что что-то сделает. Сами по себе вы разозлиться не можете. Если кто-то из вас может разозлиться сам, то я опять же говорю, что это неправда. Вы вспоминаете какой-то случай, который вас злит. И благодаря тому, что вы его вспомнили, когда кто-то что-то сделал, у вас возникает злость и в данный момент. Но смысл в том, что вы что-то вспомнили, а это является событием. Поэтому в первую очередь нужно понять, что страх никогда не возникает сам по себе. Он возникает только как наша эмоциональная реакция какое-то событие. И возникает эта реакция не сама по себе вдруг. То есть, если я увидел на улице голубя, у меня не может возникнуть на него страха. Но он возникнет, если я увиденного голубя воспринимаю как опасное. Например, многие люди скажут, как можно, если я увидел голубя, воспринять это как опасное? А вот вам легкий пример. Например, если я увидел голубя, и посчитал, воспринял это как то, что это плохой знак, тогда это вызовет страх. То есть, например, я вышел на улицу и вижу, что на лавочке рядом с лавочкой сидит голубь. Я увидел, что рядом с лавочкой сидит голубь и воспринял это как плохой знак, что у меня сегодня значит будет неудача, и это вызовет у меня тревогу. Казалось бы, что за ситуация? Но из таких именно ситуаций состоит весь ваш день. И эти все ситуации, повторяюсь, каждый день формируют вашу повышенную тревожность, которая создает эти симптомы в теле, такие как, например, напряжение. Отсюда вывод. Если мы с вами переключим внимание симптомов на тревожные события, научимся их фиксировать, научимся их прорабатывать и научимся их менять к ним восприятие, то мы, соответственно, начнем сокращать количество этих тревожных событий. И в первую очередь нужно фиксировать те ситуации, которые чаще всего возникают в течение каждого дня. Представьте, если вы в течение двух месяцев Берете и фиксируете, и прорабатываете каждую тревожную ситуацию, которая у вас возникает. Происходит следующее, что, допустим, за первый день их было 10 штук. На второй их уже 9, потом их уже 7, потом их уже 5. И день ото дня количество этих тревожных ситуаций, которые возникают за день, уменьшается, потому что мы начинаем прорабатывать весь этот ваш набор накопленный. За счет этого снижается тревожность и снижается нервное напряжение То есть вы чаще себя чувствуете спокойно, чаще себя чувствуете комфортно Возьмем, допустим, какой-то пример Например, возьмем самый простой Например, вы собираетесь идти спать Вот у вас вечер, вы смотрите на часы Время 10 вечера и думаете, вот я сейчас пойду спать Здесь это является отдельным событием Когда мы что-то планируем, это отдельное событие План – это событие. Когда мы что-то планируем, мы видим негативный сценарий в этом плане, и это и вызывает страх. Это и является нашим восприятием плана. Например, подумал пойти спать, а восприятием тут будет, а вдруг не смогу заснуть. И это тревога. Здесь мы, для того, чтобы разобрать это событие, мы должны расписать все возможные варианты от самого плохого до самого хорошего, как вы поспите эту ночь. Дело в том, что ваш страх возникает из-за неправильного восприятия всего лишь в двух направлениях. Либо я заснул, либо не заснул. И тогда у вас возникает страх. Это на самом деле достаточно сложная технология, но она разработана специально для таких людей, как вы, у которых есть проблемы с тревожностью, чтобы прорабатывать каждую тревожную ситуацию, которая возникает, для того, чтобы снизить общее их количество, за счет чего снизить уровень тревожности и убрать ту самую пугающую симптоматику в теле. Я получил уже более 100 положительных отзывов о внедрении этой технологии, поэтому я знаю, о чем говорю. Вопрос просто в том, что вы могли это впервые сейчас слышать, что как это так, симптомы ВСД убрать невозможно. Да потому что они проходят сами. То есть все люди, которые ко мне обращались, я на видеоотзывах у них спрашиваю, а что мы делали с вашими симптомами? Мы как-то с ними работали? Человек говорит, нет, мы работали с тревожностью. А симптомы прошли, как только тревожность снизилась Они уже сразу, сразу постепенно начинают проходить на фоне снижения тревожности Поэтому, когда мы хотим убить двух зайцев да, Представьте, мы убираем симптоматику и убираем тревожность одновременно Я вас всех призываю не работать с симптоматикой Работайте сразу с тревожностью И благодаря этому симптоматика уйдет Дело в том, что любые попытки убрать симптоматику, это даже могут быть попытки медикаментозного лечения антидепрессантами, транквилизаторами. То есть, когда люди принимают успокоительные, физически а, они могут убирать симптоматику за счет этого. Но эмоционально их проблема не меняется. Со временем их количество тревожных событий накапливается. И когда человек думает, что это я уже полгода год сижу на этих препаратах пора бы с них сходить побочка есть вредно для организма и что я должен сидеть на этом всю жизнь и он замечает что как только он слез с препарата все вернулось в еще более сильной форме почему потому что за эти полгода год тревожность еще больше подросла и теперь симптоматика стала еще более сильной поэтому в первую очередь нужно понять, что любая ваша симптоматика ВСД возникает естественно на фоне тревожности. Есть определенный алгоритм, как это возникает. Любой симптом страха, это совершенно естественно. С этим бороться бесполезно, пока есть страх, пока есть тревожность, которая это провоцирует. Ваша тревожность сформировалась за счет накопления тревожных событий. И все, что вам нужно делать, это в ежедневном режиме эти события фиксировать и разбирать. Вот смотрите, в чем здесь смысл. Мы часто ждем чего-то, да? когда же что-то произойдет в нашей жизни, когда у нас улучшится состояние и так далее. Вот если у вас изо дня в день тревожность не снижается, то есть, что завтра тревожность, ну сегодня тревожность ниже, чем вчера, а завтра еще ниже, чем сегодня. Вот если этого не происходит, а происходит либо то, что тревожность остается такая же, как и была, или, не дай бог, она еще и продолжает расти, вам нужно говорить себе честно, вы не справляетесь. То есть, если вы не можете остановить процесс повышения тревожности, да, если у вас тревожность продолжает расти или не уменьшается, то есть, вы не запускаете процесс снижения тревожности, значит, вы не справляетесь. И ваше состояние будет прогрессировать. У меня нет задачи вас пугать. Наоборот, мне кажется, что это очень классное видео для тех, кто реально ждал какого-то решения. Я не говорю, что у меня есть волшебная таблетка. Типа я сейчас тебе скажу заклинание, и твое напряжение в теле, как симптом ВСД, пройдет. Потому что я не хочу обманывать людей. Я не хочу, чтобы они думали, что их проблема это с глаз там, или эзотерические какие-то моменты. Нет, у вас обычная физиология. Просто она находится на стыке эмоций и физического самочувствия. Поэтому врачи не очень разбираются в этом, потому что они не могут как бы догнать, что эмоциональные реакции человека так сильно влияют на его физическое состояние. Хотя это на самом деле точно так же, как лишний вес. Если человек страдает ожирением, можно сказать, что это не болезнь, а просто результат его образа жизни. он накапливал лишний вес длительное время и теперь он вот такой. Для того, чтобы он перестал иметь этот лишний вес, он должен научиться сокращать этот лишний вес и похудеть. Правильно? Правильно. Вот здесь то же самое. Вы накопили определенное количество тревожных событий, из-за чего у вас сейчас симптоматика, проблемы со сном, с аппетитом, панические атаки. И вот с этим совсем ворохом можно вообще не работать, а работать только с самой тревожностью, снижать именно ее. Как я и сказал, разбирая свои ежедневные тревожные события. И как только вы начинаете это делать, изо дня в день количество тревожных событий становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Тревожность снижается, самочувствие улучшается, симптоматика проходит. То есть, как только вы откажетесь от избавления, от того, чтобы избавляться от панических атак, от своей симптоматики, и взгляните в сторону тревожности, вот в этот момент вы обретете силу, вы начнете работать с первой причиной, и в этот момент у вас появится шанс... Очень быстро выйти из своего плохого такого текущего состояния И не важно сколько вы в нем Полгода, пять лет, десять лет, 20 лет Ваша тревожность поддается коррекции в любой момент времени Когда вы решили этим заняться Как только вы научитесь фиксировать и разбирать эти тревожные события как только вы начнете это внедрять в ваших ситуациях, потому что они уникальны, то есть вы можете 15 разборов в разных ситуациях посмотреть у других людей, но на вас это эффекта никакого не даст. Но если разобрать хотя бы одну вашу ситуацию, о, здесь действительно появится эффект, появится ощущение, что я спокойно к этой ситуации отношусь. И значит, одну ситуацию мы уже вычеркнули. И потом мы вычеркиваем все остальные так, чтобы их вообще не оставалось. Представьте себе, что у вас каждый день проходит без тревог, без симптомов. Но вы не можете убрать симптомы, пока есть тревоги. Убирая тревоги, вы убираете симптомы. Вот секрет избавления от вашего нервного напряжения в теле, напряжения в мышцах. Ну и, наверное, это секрет избавления от любого симптома ВСД. Потому что я это говорю не на основе теоретических знаний, а на основе того, что когда мы работаем над снижением тревожности с моими клиентами, у них проходят автоматом все эти симптомы. И мы ни разу с этими симптомами не работали. Потому что они естественным образом возникают, пока есть тревожность, которая их провоцирует. Если вы еще этого не поняли... Напишите в комментариях оставшиеся вопросы, я постараюсь на них ответить в своих следующих видео. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Вы всегда можете обратиться ко мне. Все мои курсы есть по ссылке в описании к этому видео. Поэтому главное здесь – это то, что не застревайте. Помните, если каждый день, день ото дня, ваш уровень тревожности не снижается – Признайтесь себе в том, что вы не справляетесь сами и идите уже к специалисту, работайте над этим вместе с ним. Еще раз спасибо вам за внимание. Всем пока.